Чем сильнее становятся религиозные эгрегоры и чем скажем так, более активна жизнь человека в религии, в течение его жизни, тем в большей степени религиозный эгрегор получает права над ним. Именно по этой простой причине очень многие сильные древние рода, которые потеряют связь с землей и пере прописали, что называется, в христианском эгрегоре, потеряли право на власть. Вот сколько таких было, да? Огромнейшее количество. Они потеряли право на власть, потому что они немножечко забыли. Забыли о том, кто им это право дал. А дает право на власть всегда земля. Но есть семьи, которые до сих пор помнят об этом, прекрасно знают, кто их наделил правом на власть и каким образом надо жить на самом деле и какой образ жизни вести, и каким богам молиться, даже при всей внешней, внешней христианской вывеске, какие на самом деле надо и кому приносить жертвы. И вот те семьи до сих пор. Право на власть. Если вас заинтересует этот вопрос, я рекомендую вам внимательно ознакомиться с литературой по основным ключевым династиям, аристократическим династиям нашего мира, проследить их длительность и линию, проследить их судьбу. И вы увидите, что есть некоторое количество до сотни, до сотни родовых линий, которые не просто не теряют своих прав, а даже в самые тяжелейшие времена, как то, например, там, революции, как то мировые войны, как то голод, как то все что угодно, несмотря ни на что, сохраняя за собой и право владения своими земельными угодьями, и свою фамилию, и свои титулы, и свои статусы не теряют ничего. Вот есть такие отдельные линии. Заинтересует этот вопрос вас изучаете. Ну а не сумеете изучить, будет у нас соответствующее занятие уже по программе общая теория магии, когда мы будем работать с изучением магических орденов, в том числе и орденов, основанных на линиях крови, там мы об этом будем говорить более подробно.